Привет друзья! В последнем видео мы разберем крипипосту Kill Switch. Огромное спасибо моему другу Александру, который значительно отредактировал крипипосту, чтобы можно было легче понимать ее. Весной 1989 года корпорация Карвина выпустила игру, которая быстро распространилась среди американских студентов. Игра называлась Kill Switch. На первый взгляд, это была своего рода головоломка или сурвик-хоррор. Сюжет был запутанный в лучших традициях Карвина, хотя графика была монохромной, нечеткие серые и белые формы на черном фоне. Саундтрек представлял собой медленные в виде версии чешских фольклорных песен. Игрокам предлагалось выбрать одного из персонажей невидимого демона по имени Гаст. Ужас или молодой девушки по имени Борда. Играть за демона было намного сложнее, потому что он был полностью невидимым, и многие из игроков перезагружали игру после первого уровня, чтобы начать играть за Борнда. На первом уровне невозможно было рассчитать прыжок или прицелиться. Однако демон был, очевидно, более могущественным персонажем. Он обладал способностью огненной еды большинству игроков не хватало навыков, чтобы понять, где их персонаж-демон находится на экране после того, как заряды огненного дыхания и отравленного облака заканчивались. Таким образом, Орда стала персонажем по умолчанию. Она обладала единственной способностью, было изменение размеров, которое и происходило. По-видимому, случайным образом она увеличивалась и уменьшалась в размере на протяжении всей игры он приходит в себя в темноте и смятении, ее локти изранят. В поисках выхода она поднимается по уровням угольной шахты, выясняет, что когда-то она в ней работала. Она разлетит причины произошедшей трагедии и подвергается нападениям демонов, таких же, как Гаст, а также мертвых рабочих, угольных големов и демонических инспекторов. этих инспектора одеты в красный, единственный цвет в игре. Несмотря на простой дизайн уровней, они становятся поистине жуткими по мере прохождения игры. Пособыления, Борда должна пробраться по туннелям с одного уровня на другой. Сюжет открывается вместе с находками борда, кассетами, документами, мертвыми работниками завода, которые когда-то были ее друзьями. Борда. Так расшифровывает сложный код, записанный на нескольких железных топорах, которые игроки должны собрать. Эта часть игры была безумно сложной и многие игроки не смогли пройти дальше, пока некий Борда 881 не выложил шифр на Колумбии и би узнает, что Прикодир... Получив приказ ускорить добычу угли, стали фальсифицировать доклады о неисправностях и несчастных случаях, чтобы оправдать низкую производительность фабрики. Тогда корпорация «Саватик» послала в шахту своих инспекторов. Каждому рабочему был представлен один инспектор. Игра рассказывает ужасную историю пыток, предоставляя игроку отвратительные картинки, на которых люди в красной одежде рабочими и протыкают их суставы небольшими ножами всякий раз, когда снижались темпы работы. После решения года на топора, порта находит и собирает магнитофон на записи мужской. Сами механизмы настолько огромны, что на экране видны только два-три зуба шестерни или лента конвейера, а не все устройство полностью. Многие рабочие были раздавлены и разорваны на части во время резни, устроенные механизмами, которые не особо заботились об их судьбе. Сама борта провалилась в яму, куда ее столкнула одна из восставших машин. Меняющиеся размеры борта. Если это не игра воображения, объясняются ядовитыми парами, которые она вдохнула после падения. Далее начинается непонятная часть игры, которую пришлось проходить интуитивно. Найти логически верное прохождение не удалось. Порта 881 нашел решение и вложил его на форумах Коламия. В комнате, расположенной за магнитофоном, находится огромная печь, в которой из угля получали кокс. Если порта проглотит сырой уголь, она получит контроль над своим телом и сможет продолжить борьбу за выход на верхние уровни шахты, которые невозможно пройти в гигантском состоянии, унося с собой ту самую кассету с записью событий в шахте. Kiилсwitch запрограммирована удалять себя с компьютера по мере прохождения ее игроком. Ее невозможно восстановить, все следы игр полностью исчезают с компьютера. Игру нельзя скопировать. Ее могут использовать только те, кто в нее играет, а затем она полностью исчезает. Ее невозможно пройти заново и открыть другие сюжетные линии и секреты. Игрок не может дать поиграть в нее другому человеку и что наверное, самое главное, всю игру нельзя пройти сразу за гаста из-за порта. Несложно догадаться, что недовольство игроков было огромным. Были придуманы различные методы эту систему, но ни один из них не заработал. Первый и самый распространенный способ купить еще одну копию игры, но Карвина выпустила лишь 5000 копий и отказалась печатать дополнительные копии. Последним приобретателем игры стал Ямамото Рючи из Токио. Существует видеоролик, где он плачет, смотря в экран. Игры Kill Switch не существует, Историю впервые написала Кэтрин Валенты на сайте Invisible Games или же игры Невидимки. Через несколько лет она упомянула свою историю в книге Меланхолия робо девочки. Что касается видео, где плачет Ямамото, я тоже так могу. Я поиграл в эту игру, у меня сломалась психика. Тут короче за деда надо играть. И он потом кричит, он нас а потом у потом, а потом я вас раз. Игра Kill Switch не является подлинной.